SEVUETTE Чай Надо мною крыльями машете, Собирая в круг силу нечистую. Не спите меня, а не приманите, Я за матушку запречистую. пару глазки маленькие, мысли черненькие. Кры я выставил, бота на рассею напасть хочет подленький. А над рассеюшкай грозы копятся и народ недовольствуется. А на небе тогда Богородица, Богородица, Царица Небесная, заступница земли российской российской и непрестанная за нас молитвенница, мир